вот, у тебя, когда день рождения, у тебя последний раз был? А? В прошлом году и все. А у меня в 87 м в 87-м последний раз, 87 последний раз день рождения был. И все, больше день рождения свой мой не исправляли. А в этом году Нинка ко мне пристал, говорит, давай отпразднуем, давай отпразднуем, 40 лет, все-таки 40 лет. Я говорю, что праздновать, не сто лет, не круглые даты, ну что так? Она говорит, нет, говорит, давай отпразднуем, ну давай, давай отпразднуем. Достал я бутылочку Бельникова за 3,62 из старых запасов, вспоминаешь? Первый раз за концерт оживился, а Пошел купил точно такую же за 6 тысяч у нас там она стоит. А, не, не нравится, 6 тысяч. Нинка на антресоль полезла, чуть не убилась, с куском сервела финского вернулся по 10 рублей, вспоминаешь? Или тебе тогда еще и не было? Он сейчас 50 тысяч стоит, 5 грамм. Огурчики купил, картошку, капустки, буженина достала по бартеру у соседки, по бартеру. Она ей дала утюг ненадолго погладить, та нам буженины ненадолго поесть дала. Сосиски купили, хорошие, по 6, штук, э, по 6 тысяч штук, такие хорошие, говяжьи, прям раскрываются, когда ваются, прям на тарелочке положил так. шесть тысяч, шесть, 6, лучше деньгами, честно слово. И вот только мы все, капуста, как усел, стоит, ну только, только мы сели, только сели, и тут звонок. Причем, знаешь так, не просто так звонок, а такой, Ли -ми -ли -ми -звон Как будто тот, кто звонит, точно знает, что в доме кто-то ест. Ну, Нинка моя, ты, мою ну, Нинку, не знаешь? Откуда Нинка моя, она как, у нее, знаешь, как, у нее нервов-то много, а ума в обрез. Она так, она прежде, чем что-то сделать, она подумать-то не успевает. У нее на звонок рефлес, как у собаки палу. Звонок, пошла открывать. Причем открыл сразу, без цепочки. Хоп, а там стоит Бибиков с женой, с одним цветком на двоих. Ну, Нинка моя, она дура-дура, и что касается спасения продуктов... Сразу соображила, сразу по ее уходящему дирижабле, я понял, пошла спасать продукт. Но я думаю, ну мне надо Бибику в коридоре попридержать. Я эту Бибиковскую жену на себе взял. Я говорю, как хорошо, что вы пришли с одним цветком на двоих. Помните, смотрели передачу «Богатые плачут», сейчас будут смотреть «Рогатые скачут». Все, шумок, спросил. Входим в комнату, смотрю, на столе почти ничего нет. Думаю, даже ну, как-то нехорошо, что сосиски остались. Ну, как ну, Нинка моя, я тебе говорил, она думать не успевает. Она им сразу гости, ну, пожалуйста, к столу, сразу, сразу. не что спросить, как у вас дела, как вам обстановка, что там Я бы за это время еще что-нибудь. Она сразу И эти, вместо того, чтобы, знаешь, как интеллигентный люди сказать, ну, что вы, что вы, мы вчера только отравились. Нам всю неделю вообще ничего есть нельзя. И эти прямо к столу. И этот Бивиков, и сразу, тост. За аменинника! И водку он, гад, наливает не из той бутылки, которая по 302 старой, а из этой, которая по шесть тысяч. А у меня рюмочки маленькие, интеллигентные. Он эту рюмочку хлобысь, а у него даже на язык не попало. Он какие рюмочки маленькие. Я когда насморком болел в нос, больше закапывал. И бутерброд с буженины, хватит. А это бутерброд сейчас... Около пяти тысяч стоит. Он себе положил, жене положил и в безопасность все себе положил. Цены подскочили, понимаешь? А жрут как по старой цене. Я прям смотрю, селедка по кругу пошла, пошла, пошла и не вернулась. Селедка вообще не поняла, что с ней произошло. Ее в океане медленнее жрали акулу, чем бийку сажал. Я суды только отвернулся, смотрю, две сосиски налево ушло, по 6 тысяч, 12 тысяч. Я суды только, смотрю, сюда, три сосиски, по 6 тысяч, 18 тысяч. Туды, суды, суды, туды по деньгам смотрю, ваучер сожрали. И в это время опять звонок. Я думаю, ну все, сейчас кто бы ни пришел, я не открою. Я скажу, холера. Карантин. А в глазок смотрю, думаю, может кто что принес? <рик> смотрю, это двое, двое наши с работы, хуенький Ведёк, хуенький, и продолговатый Феткин вдвоем и кричат там: "Позволь нам только подарок преподнести". <рик> и вот это слово "подарок". Меня сбило. Я думал, подарок, я хоть как-то стола куплю. Я их сразу впустил. Они входят сразу-сразу к столу. И этот хуенький витек берет так торжественно руку в карман. Свой хуенький и достает оттуда открытку. Он сам-то хуенький. А открытка у него еще тоньше. Я сначала подумал, ну мало ли, знаешь, может открытка на машину. Я говорю, ребят, ну что вы такими подарками кидаетесь? Он говорит, это не машина, это лучше. Это стихи. И читает мне эти стихи. Мой друг, пойми от нас стихи. Пойми... И будь всегда в ажуре. Тебя поздравить мы поешли в натуре. А эта натура стоит этот хуйкий битек, чтобы он уже наконец поправился когда-нибудь. И продолговатый Федькин, чтобы его с хуйким спарли пипетило. И тоже к столу жрать, жрать. А уже жрать нечего. Банку с угурцами вылезали так, я думал, головой туда кто-то пролез. Нинка моя побежала на, на кухню, принесла банку варенье. но думала, знаешь, варенье с картошкой не сочетается. Все сейчас сочетается, все. Этот ведек хуенький стал картошку вареньем намазывать. Сейчас все сочетается хуньки с продолговатым картошка с вареньем фикс маслом. Это день рождения мне дороже похорон стало. И когда они уже оба встали, они говорят, интеллигентные люди всегда чего-нибудь не доедают. Я смотрю, что они не доели-то? Смотрю, они оставили на тарелке веревку от колбасы. И теперь, когда у меня спрашивают, когда у меня день рождения, я говорю, я не помню. Я маленький был и хоенький.